Bonjour les amis. Здравствуйте, друзья! Кто из нас не любит пиццу? А недавно интернет буквально взорвало рецептами кабачковой пиццы. Вот я и решила попробовать, что это за чудо чудное и диво дивное. И представьте себе, была приятно удивлена конечным результатом. А так как сезон кабачков в полном разгаре, у меня появилась возможность разнообразить блюдо из любимых кабачков еще одним вкусным и простым рецептом. Чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Приготовим тесто на пиццу. Натрем кабачки на крупной терке и отожмем лишнюю жидкость. Смешаем их с яйцами. Я кроме соли и перца добавляю свежий или сушеный чеснок. Разрыхлитель смешиваю с просеянной мукой и замешиваю не очень крутое тесто. В него можно добавить любую свежую зелень. У меня это укроп, базилик и зеленый лучок. Довожу тесто до однородности. В него еще можно добавить ложку сметаны или майонеза. И можно начинать выпекать пиццу. А делать это я буду не в духовке, а на сковороде. Заливаем все тесто в сковороду, его слой не должен быть слишком толстым, иначе пицца не пропечется. Разравниваю тесто и накрываю крышкой. Оставляю на медленном огне примерно минут на 5, а я воспользуюсь моментом и нарежу тонкими кружками помидоры. Как только тесто в сковороде взялось, оформляю свою пиццу. Каждый раз у меня новая начинка. Сегодня я решила наполнить пиццу с сыром в два слоя, ветчиной и помидорами. Солить помидоры не обязательно, а вот специи добавить можно. Накрываю крышкой, оставляю минут на 10 при слабом огне. Вот так она выглядит после половины положенного времени. А вот и финальный результат. Горячую пиццу вынимаю из сковороды и начинаю нарезать. Уверяю вас, что она полностью припеклась, но если у вас есть хоть капля сомнений, выпекайте ее классическим способом – в духовке. Хуже от этого она точно не будет. Вкусная, сочная, ароматная кабачковая пицца этим летом будет частым гостем на моем столе. Надеюсь, что и на вашем тоже. А я вам говорю «бон аппетит» и «объянто».